Утро. На радио Комсомольская правда. Авто. Пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. Пять минут девятого в Красноярске. Доброе утро, друзья. Радио Комсомольская Правда на волне 107.1 FM продолжает свой прямой эфир. Меня зовут Стас Патриев. Юлия Сысуева здравствуйте. Доброе да, утро что... всем. Леша Козлов нам сегодня. Да, Лешка, помогает. помогает. Ну и повел у нас в студии Егор Фролов появился, координатор движения автомобилистов России. Егор, привет. Доброе утро. Рада тебя всегда видеть. И вот до эфира ты уже такую.. Хорошую поварежку дегтя. Вот сейчас залил в бочку меда с четвертым открывшимся мостом. Нет, стакан меда, большую поварешку. А, стакан, да ладно, ты что, ну, ну что что мост это хорошо, и мы им гордимся. Но хорошо, вот... главное, чтобы надолго. Егор сохранился. пешком прошелся по мосту, я так понял. Каждый сантиметр его осмотрел, все прощупал, все потрогал, и, не знаю, даже может на вкус попробовал. Что там, как мост тебе? Ну, дела. на самом деле, стоимость данного моста, по-моему, 12 миллиардов, если я не ошибаюсь. И то качество, в которое оно выполнено, и, скорее всего, это на скорую руку для того, чтобы все-таки всем показать, что мы умеем делать мосты и быстрее его запустить. На сегодняшний момент мы прошлись пешком для того, чтобы все-таки проанализировать ситуацию полностью. На автомобиле мы проезжаем, в первую очередь, мы видим, что отбойники, которые по всему мосту, они уложены такое ощущение, не параллельно проезжей части, а они плавают. А возможно, это и мост уже плавает. Может, так надо? А, ну, Может, это дизайнерский проект? К сожалению, проект. да. С точки зрения эстетики, это не очень красиво. И если вы будете спускаться на Свердловскую по съезду с 4 моста, вы увидите, что некоторые отбойники уже свалились. Изначально нам показалось, что возможно в него кто-то въехал Но когда пройдете его пешком, вы увидите, что на самом деле там отвалились все крепления от отбойников а, а на чем отбойники? А... На... Ну, на болтах, ну, как обычно, да? Да, на обыкновенных болтах, но при этом, при всем, мы еще посмотрели, если все-таки бы кто-то и въехал в этот отбойник, то отбойник бы улетел очень далеко за мост, потому что все опоры у этих отбойников, они просто воткнуты в землю, они ничем не закреплены, причем там первоначально, ну, как у нас всегда это делают, сначала укладывают асфальт, потом его режут и вставляют. Вот здесь ровно такая же картина, причем э, там такое ощущение, его не резали этот асфальт, а просто наглухо пробивали, там есть провалившийся асфальт около опор самого отбойника и, естественно, ничем это не закреплено. Не, в одном месте было закрепление щебенкой подсыпали. То есть подожди, если машина въедет в этот отбойник, то улетит на встречку. Я так улетит на встречку, скорее да. всего, да. да. Ну, мы прогнозируем вот, плюс э, там имеются на подъезде вот, к, сам, к самим основным пролетам, существует еще гора, да, подъезда, где сделана искусственная насыпь, э, там существуют ливневки. А ливневки эти ровно посреди тротуара. То есть вы идете, перед вами такая яма длиной метра полтора-два, глубиной она, по-моему, там э, сантиметров пятьдесят. Но она То закрыта есть... решетка ям. Нет. Вы туда должны наступить. По ней пройтись, по этой грязи, которая стекает с прежней части, и дальше идти по тротуару. Обычно ставят решеточку, нет ли я... а, Ну, это вы... Может, как... украли? Это я опять про Беларусь помню что я... Нет, мне там этим... на самом деле Украины, видно, украинского видно, украинского видно украинского. что никаких креплений под эту решетку нету, то есть значит, она и не планировалась вообще. То есть, изначально, видимо, так и было спланировано. Плюс, если мы идем дальше, мы видим, что э, бордюрный камень уже отваливается, то есть отклоняется от асфальта, то есть имеются большие зазоры, и, естественно, все отваливается. Э, ну, хотелось бы еще... А он закреплен вообще был или нет? Э, ну, вот большой секрет. Э, плюс, э, когда, если вы пройдете вниз под опоры, где уже ближе к пролету, к самому Енисею, э, там имеются такие ливневые стоки, э, труба ровно идет по опоре, и заканчивается на ней То есть вся вода, которая будет стекать, она будет ровно идти под опору Вот это не продумано Мы слышали о том, что у самого моста существует по всему периметру своя ливневая канализация То есть вода не попадает в Венесей, естественно, идет по этой канализации Но вот куда она выходит, мы видели Она уходит в подпорные столбы, в которые капает вода Плюс, если мы идем на подъездах с улицы Дубровинского, если начиная от перекрестка с декабристов, и дальше мы едем до регистрационной палаты, асфальтовое покрытие полностью не было поменено. На прошлой неделе там произошло ДТП, и если нам власти говорят о том, что это магистраль, мы должны понимать, что у магистрали вообще встречные потоки разделены именно посередине островком. Как вот улицу Шахтера взять, коммунальный, Октябрьский мост Все потоки разделены друг от друга Здесь этого нет Помимо всего этого, дорожное покрытие не сделано полностью Старая разметка во время ремонта, она уже стирается Имеется свежая тачковка. Вот я как водитель всегда ориентируюсь по свежей тачковке, потому что я понимаю, что скоро там появится свежая разметка, но здесь даже не нанесли свежую разметку, а свежая тачковка пересекается с, со старой разметкой. И получается, вы когда едете, вы водитесь в заблуждение, а где вы сейчас, по какой не полосе... На ну, да? полосе ты да. находишься сейчас, да? Ну и получается, что таким образом где-то либо сэкономили, либо не успели, но главное запустили мост. Э -э, вот... Егор, слушай, мост, я что, чтобы пешком ходить, ну, чтобы ездить на машине, ты тут пешком, понимаешь, прокажешь. Слушайте, ну давайте вот так вот, а, в каждом крупном сооружении, в каждом крупном мероприятии есть какой-то процент допуска, да, какой-то процент брака, ну всегда он будет. Ну, да, мы второй. не об этом вот, говорим, вот, зачем я... мост открывали вот с такими вот, тогда нет, Подожди, допусками. я хочу понять, насколько вот, вот эти изъяны, о которых говорит сейчас Егор, но а, они портят ситуацию, насколько они... В каком проценте они мешают мосту? Ну, то есть, может быть, действительно это вот можно в этот допуск допустить такое количество земель, Или это уже страшно, это уже. Ну, это уже страшно и некрасиво, да. Ну, можно донести допуск, к примеру, о том, что э, Ну тот же бордюр был некачественный, начал рассыпаться, да, вот здесь может быть брак. А то, что он стоит э, целый, он сам не рассыпается, а просто отваливается от асфальта это уже, ну, я не знаю, это какая-то сверхнаглость, плюс вот эти ливневки. А самое главное, ну, вот по нашему подозрению, что освещение еще вот на этом мосту не передано городу. Это так же, как с мостом на авиаторов, его когда запускали. Было освещение, сейчас там нет освещения, по той причине, что городу не передали. И, скорее всего, так как у нас сейчас еще и на форум гости из Москвы приезжают, вот он сейчас посветит буквально месяцок и перестанет светить. Дело в том, что там каждый столб соединен простыми проводами, они идут по всему периметру моста, то есть они прям вот валяются около тротуара и соединены обыкновенной изолентой. Друзья мои, разговор и о новом автомобильном мосту через Енисей и, в общем, автопятницу с Егором Фроловым, в частности, продолжим после коротенького перерыва. На новости Стас Патриев, Юлия Сысоева, Егор Фролов. Вернемся в эту студию через несколько минут. Не переключайтесь, пожалуйста, с волны 107.1 FM. Утро на радио Комсомольская правда. Авто Программа о машинах и людях, которые их любят. 8.17. В городе Красноярске радио «Комсомольская правда» продолжает свой прямой эфир. Юля Сысоева. Юля, всегда рад тебя видеть в этой истории. Очаровательная, тоже... наша, не знаю. меняемся, да. Меня не надо хвалить. Я, я, я и так все знаю. Меня зовут Стас Патриев, Алексей Козлов у нас звукорежиссер сегодня. Ну и Егор Фролов, председатель. Кардио. Видишь, как он тебя возвысил уже в председатель. Сейчас Стаброва обидеть. Ладно, Пашу бежать не будем. Он у нас председатель Федерации автомобилистов России в Красноярске. Егор Фролов – координатор. Но он тоже немалая величина. И кровушки-то бюрократом нашим, дорожникам, которые нерадивые попил хорошо. Говорили мы о том, о визите... Фар на мост, и в том числе визители Егора да, на мост. Да. Опубликовано сегодня с утра на 24фар.ру. Можно все фотографии. 24фар.ру, да. да. То есть, друзья, мы заходим, смотрим, там все, я так понимаю, все найденные картинки, претензии да. к мосту четвертому, их немало. Мы даже написали спасибо за такой подарок городу и Ну вообще картина... Слушай, ну неужели так плохо? Ну, картина, присловно, ну... очень страшная, потому что как-то ну, смех смехов, но вот безопасность прежде всего должна быть на э таких объектах. С точки зрения вообще Министерства внутренних дел Российской Федерации, безопасность превыше всего, и она не стоит денег, она стоит человеческих жизней, поэтому, ну, относиться так халатно к таким объектам э федерального значения, ну, это какое-то оскорбление вообще. К нам красноярцам причем мы же все знаем строили не красноярцы И, скорее всего они даже и не будут пользоваться этим мостом может поэтому так и строили не для себя ну, знаешь, возможно что? мост на авиаторов также начал рассыпаться и мы прекрасно все видим до какого момента должны исправить все эти недочеты а... по идее Тут... я же, к сожалению, не Нет. смотрел гарантийный срок но а. на мосты насколько я знаю 4 года идет гарантийный срок и ну будем четко следить, посмотрим, что произойдет через полгода, как раз э, весной начинает все таять и разваливается еще больше, здесь-то еще ну, не было таких движений грунтов, уже начало разваливаться посмотрим, что будет весной а также проведем дополнительный рейд также опубликуем все, напишем претензии по тем претензиям, которые мы выявили сегодня также все отправляем в департамент городского хозяйства в Крудор все официально, все да, для того, чтобы за и за подписью. Абсолютно. Чтобы каждое замечание было учтено и исправлено. Ну и посмотрим, что произойдет через полгода. Ну, я насколько понимаю, на форуме губернатор э, не касался конкретно Четвертого моста, ну, но да, говорит, в принципе... Да. Просто надо сказать, что стартовал вчера у нас 11-й городской, городской форум. форум. Да. дискуссионная площадка, на которой красноярские проблемы обсуждаются. В, в МВДЦ Сибирь форум да, да, проходил. и урочен приурочен как раз в универсиаде 2019, который будет проходить. И как раз речь шла в первую очередь не Там... о спортивных объектах, которые будет а то наследие, которое нам достанется после Дороги, этого университета. инфраструктура да. и так далее, и так далее. Полностью, да. Дорожная инфраструктура, общественный транспорт, пешеходы, как мы будем переходить во время Универсиады. все говорили о том, что это стресс-шок а, вообще для всей транспортной инфраструктуры, когда приезжает столько гостей, приезжают иностранцы, и надо показать себя только с лучшей стороны. А, для этого надо очень сильно стараться, и мы должны прекрасно осознавать, это должно быть качественным для того, чтобы это ну, так как мы этим будем дальше пользоваться. И как раз ä, после чего, после открытия мы пошли уже непосредственно на одну из площадок обсуждать главную тему, это дорожная тема. И представители из Москвы как раз говорили о том, что мы когда приземлялись сегодня, ну, еще вчера утром в аэропорту, пилот сообщил о том, что мы приземляемся в город Красноярск, температура за, за, за бортом такая-то на... В самом городе Красноярск температура нормальная, минус 21 градус. Их это очень сильно удивило о том, что если для вас температура минус 21 градуса, и она это является нормальная. нормальным, да, то значит вы совсем справитесь. На дискуссионной именно площадке, когда уже пошли дискуссии именно в отношении а, города о том, как это сделано в Москве, как работает в Красноярске, а, вот как раз Виктор Толоконский сказал о том, что, ну вот, к сожалению, у нас нет а, ни мозгов, ни денег. А, ну, после... Виктор Александрович Жару там дал, насколько я да, знаю. Да, причем все журналисты тут же подхватили, все опубликовали об этом а, ну, потому что это же действительно Мы не можем справиться с элементарными задачами И, к примеру Профессор из Московского института экономики и транспорта сказал о том, что вот когда занимаемся разгребанием пробки в одном месте, мы ее просто перетаскиваем на 300 метров дальше. И это правильные слова, потому что при условии вот экономического ситуации в городе Красноярск мы понимаем, что если мы сделали где-то правоповоротный шлюз, договорились там с администрацией города, что это по, ну, поспособствует передвижению естественно этот поток здесь стал лучше проходить но он стал через э, 300 метров потому что а дальше такая ра же дорогу проб... расширили а там на там впереди бутылочный город да. вот, например сейчас у нас было да если сурикова вот, взять вообще она у нас через речку кача вот из, выезжая из центра становится в одну полосу и мы прекрасно понимаем что если мы изначально по Сурикова ехали в четыре полосы а тут стали в одну естественно из-за этого пробка но она еще и закольцовывается из-за того что весь центр у нас стоит потому что ну, не продумана транспортная структура и, ну, к сожалению, Толоконский ушел э, по своим делам дальше, он не выдержал трехчасовое э, сообщение. Ну, беседу, ну, потому что все-таки э, у него каждая минута прописана, э, на наше выступление он не попал, но мы со своей стороны сейчас готовим как раз э, те мысли, которые мы хотели бы изложить, и чтобы э, губернатор услышал, мы готовим это в письменном виде, э, и мы вполне соглашаемся с тем, что у нас действительно не хватает ни мозгов, ни денег. И если э, судить именно по этой логике, при условии, если мы все-таки обратимся к каким-то таким э, специалистам, да, ну, вот, э, Павел Ставров при, всегда приводит город Богатая, где один из специалистов там буквально за полгода разгреб всю ситуацию. Столица он, Колумбии, да? Да, он, а... он просчитал абсолютно, вот этот специалист просчитал э, транспортные потоки, просчитал, куда какие люди ездят, в какое время, куда больше надо сделать направление. Он просчитал абсолютно все дорожные э, переезды. Абсолютно все перекрестки предложил администрация, администрация прислушалась к его мнению и сейчас там нету пробок, автобусы ездят по выделенной линии, э, так называемый метробус. У них нет длинных маршрутов, все это на коротких маршрутах. То есть они не брали, не перекопали весь город, перерисовали заново, правильно? Они просто взяли, столкнулись с тем, что есть, и сделали все это в нужное направление. Когда вы попадаете в линию общественного транспорта, вы платите за то, что вы в эту линию вошли, и затем просто пересаживаетесь, куда вам надо. Вы не платите по сто раз за одно и то же. Город, между прочим, 7-миллионный, друзья. Так, на секунду Это пол Москвы. Вот. И если мы говорим о том, что если этот человек разгрузил, разгрузил 7-миллионный город, то может, можно... Этого человека сюда, а да? его можно пригласить сюда. Его реально? можно пригласить, потому что Собров говорил о том, что у него даже есть контакты с этим человеком. Он может уточнить, какая будет сумма для миллионного города, прислать ему карту, он полностью посчитает, сколько будут стоить его услуги. И, возможно, всего лишь один раз потратится на этого человека и больше не тратится на всякую ерунду, больше вообще вот в городе. какой-нибудь один из департаментов просто сократить после этого. Да, и как раз получается. Получится то, что э, мозги к нам придут, и, естественно, и деньги на это найдутся. Слушай, ну неужели один человек может решить все эти проблемы? Но Он... я, я, я не знаю, мне почему-то сомнения глужат, потому что Богота – это другой город, другая инфраструктура, в другом климате другой находится. Нет, но не только менталитет, у него и расположение самого города. У нас же город исторически зажат между двумя горами, собственно говоря, ну в этом тоже очень много проблем. И в этом да, расположение действительно. расположение вдоль несея еще. Много проблем, но просчитать именно транспортную структуру, как должен можно. общественный транспорт ездить, как должны работать перекрестки, как должны работать светофоры, это можно. И этот человек же справляется, он не вносит изменения, там установить многоуровневые да. развязки все остальное. Он справляется Меняет с ситуацией, трафик. да. Егор... То есть он берет то, что есть, и с этим работал, да. правильно? Тут про деньги, если мы говорим. Егор, я о чем хочу спросить. Вот вчера Виктор Александрович э, очень жестко, прямо и правдиво высказался на городском форуме. Uh -huh. Ты, я думаю, смотрел на чиновников, которые там находились, как они отреагировали. Но ну, и вот после такого выступления есть надежда, что слова -то Толоконского туда, куда надо, попали, на ту почву? Я думаю, да, потому что многие из чиновников... Напугались? Покраснели. О! Вот. Но мы с вами прекрасно понимаем Что вот эти вот площадки Которые сейчас проходят на форуме Люди заинтересованы Потому что ну, многие предлагают свои предложения Вчера и блогеры выступали Со своими предложениями Все-таки это надо переформатировать на бумагу и направить э, именно губернатору Красноярского края... А нет опасности, края. что это будут просто пустые слова и на самом а деле вот, ничего не вот изменится? вот для того, чтобы не было опасности, что это пустые слова, все-таки свои предложения надо направлять губернатору, так как он присутствовал, он, грубо говоря, и открыл этот форум. И, естественно, заинтересованные мы с вами, жители Красноярска, должны направить свои предложения. Э, ну, они у нас сформировались во время форума и те предложения, которые ранее были и в части реализации там тех же платных парковок и задействования муниципалитета, естественно, все эти предложения мы направим. Спасибо Егору Фролову, Егор, работай дальше. Удачи тебе в твоих Вам начинаниях. Спасибо. Я думаю, город станет лучше после того, как Федерация Автомобилистов России какие-то проблемы заставит власть решить. Егор Фролов у нас был, координатор Федерации Автомобилистов России в Красноярске. Ну, спасибо, Егор. Я Стас Патрик, Юлия Сысоева. На некоторое время с вами прощаемся. Через пару минут встретимся в этой же студии. Спасибо.